Сегодня какое число ждет? Даже не броня. просто вот Россиянин оказался на земле Украины. Показывают где-то. Да нет, документов нет. Они будут без документов. О! Дай, дай сейчас немного, подожди. Кто-то Я уже снял с него. Видишь, красная полоска. Это русский, русский. Это диверсанты, Русские диверсанты. Русские да, диверсанты. Броник, броник. Жаль. Броник не пробыть. Ох ты, прям в голову. Да тут броника немало.